Хочется просто поиграть, подстреляться с кем-то, или придумать что-то более интересное, например... Подождать, когда к этому снайперу стянутся медики, но ну и тут уже их подкараулить. Каждый, я думаю, когда-нибудь занимался такими подобными приколюхами. Так, пока что подсаживаться вроде не собираются. Но нет, там, смотри, уже дымы кинули, сейчас побегут. Так, опасно. Один, который уже походу передумал резать, но все равно его забрал. В следующий раз уже надо будет подождать, когда резнет, там уже двоих забирать. А что же может еще позабавить играя уже на рейтинговых матчах? Сейчас наши бомбы должны поставить. А я пока покарауля, может быть подсадится. Опа. Именно этого я и ждал. Их уже на двой меч, а теперь дело за мало. Ну мы тем временем продолжаем играть на рейтинговых матчах, и с чем бы вы думали? С каликой. Все-таки иногда, я думаю, можно взять ее на РМ, ну и позажимать. Боже, как же это просто. Сейчас бы еще медика выреснул. Кстати, он на дым кинул уже. Интересно. Побежит? Все, наверное, побежал. О, вот это мне нравится. Так, а что же нас ждет здесь? Медик. Ага, он на лестницах. И вторую. Фига, полетел. Так, ну сейчас прокид более интересный, мы уже на переулках. Обычно, чтобы взрывать длину, я бросаю на правую кнопку мышки. Сначала одну гранату, потом сразу вторую. Вон она где взорвалась. Перевернула, пацана, капец. Так, ну а сейчас показываю, что было со мной, когда я зашел на альфа, чтобы пройти черное колу-профи. Не этаж? Этаж? Погодь, погодь, у нас вылет здесь. Гриф не фейк разве? Это фейк. Опачки, походу меня скоро спалят, я им ничего вначале про себя не говорил. А ну-ка, сейчас вот смотрите, я ради прикола, зайду на YouTube и посмотрю, вот бля, я блядь не впаду. Если это настоящий гриф, я охуею. Честно, не ожидал от них такой реакции, но это еще не все, дальше будет еще прикольнее. Найс, найс, найс, найс, найс. Сейчас все будет. Стояночка, всем сейчас я смотрю, блять, этот нахуй. Тоже смотрю. Нет, нет, ребят. Вот это, когда блядь, он отказался, знаешь, что? От, от того, что это не он, тогда я, я сразу понял, что это он. Подожди, под... подожди, надо проверить. Подождите все сейчас. Полиция особо не хотелось, поэтому я просто молчал. Некоторые люди nice. настоящий гриб. Это настоящий, сука, сука. Да, это, настоящий Подожди, скажи, что это настоящий, сука, гриф. это гриф, гриф. Ну а сейчас давайте разыграем кейс за инженера, что там выпадет и кто победит, мы узнаем уже в конце следующего ролика. Для участия нужно обязательно подписаться на канал Флокса, также быть подписанным на мой канал, ну и конечно оставить любой комментарий под этим видео. Пока-пока.